Итак, всем-всем-всем добрый день. Благодарим каждого, кто сегодня присоединился. Меня зовут Джон Лекарь, если кто-то меня еще не знает. Я удостоен чести служить в такой невероятной компании, как Total Life Changes. И что я вам хочу сказать сегодня, это то, что все начинается в нашем бизнесе с распространения пробников. Сегодня мы будем говорить о некоторых моментах, которые помогут вам и людям, и помогут вашему бизнесу. Итак, почему вы здесь? Это причина улучшить ваш бизнес, возможно, улучшить жизни других людей, потому что Total Life Changes как раз об этом, об улучшении жизни людей. Сегодня у нас в студии вот, во время тренинга присутствовала живая аудитория. Конечно же, я люблю очень свою онлайн-аудиторию также. Сегодня у нас повтор со вчерашнего тренинга, да? итак, вопрос, почему вы сегодня здесь, это вопрос, который я всегда задаю, некоторые люди почему, могут не знать, почему я задаю этот вопрос, да? Итак, почему вы здесь? Возможно, вам кто-то сказал, что вы должны пойти подключиться и послушать. Возможно, некоторые люди а, здесь, чтобы узнать больше о продукте и о компании, о миссии компании, о том, что мы делаем по всему миру. Спасибо большое за то, что присоединились. И начнем сегодняшний тренинг. Итак, начнем. Давайте поговорим. Начнем с системы. Некоторые из вас, возможно, не знают, что в компании Total Life Changes есть система. Возможно, вы слышали, что у нас есть 1052, G5. Но, возможно, и сейчас мы обсудим с вами, почему очень важно иметь систему, почему система работает. Почему системы работают? Эти логотипы сейчас на экране вы очень хорошо знаете. Это очень успешные бренды. У компании Ford есть система, которую они предлагают своим работникам, которую применяют в работе, и благодаря этому люди да, собирают, скажем так, машины. Что такое Ford? Я когда-то там работал в Форде, и их система называется это э, конвейер, да, конвейерная система и система сборки автомобилей. Итак. Э, лента сборки да, по машине. Почему она стала такой успешной? Потому что Генри Форс в свое время он понял, что очень сложно да, обучить каждого человека отдельно. Каждого человека очень тяжело научить, как собрать машину по частям, поэтому Генри Форд разбил систему на маленькие части, и после чего кто-то из людей да, собирал, например, двери, кто-то добавлял капот, кто-то добавлял колеса. Он понял, что из маленьких шашков может получиться большая система, рабочая система. Так работает э, система сборки. Потом они добавили к этому э, возможность того, что к э, сборщику да, под, подъезжала машина, то есть, собственно, вот эта сама лента, да, конвейер, который движется. Компания Starbucks также обладает своей системой. Если вы зайдете в любом уголке мира в Starbucks, вы услышите «Эй, привет!» Как ваше имя? Как ваше имя? Они запишут ваше имя, примут ваш заказ, и ваше имя обязательно будет отображено на стаканчике с вашим напитком. После того, как напиток Готов, вас вызовут по вашему имени, которое указано на стаканчике. И такая система работает по всему миру, во всех э, Starbucks-кафе. У Макдональдса также есть система, как мы с вами уже знаем, до того, как э, перейти к этому. Хочу напомнить, что почему... Система очень важна, она позволяет людям легко понять, достигнуть и обучить а, следующего человека. Да? То есть простота а, в понимании, обучение, понимание и передача. Макдональдс невероятно также система. У них могут работать, возможно, вы видели, работают а, достаточно юные да, ребята которым там по 16-17 лет и все почему почему у uh, юных людей получается работать в огромной компании многомиллионной компании потому что у макдональдса очень простая система куда бы вы ни зашли в макдональдс в одинаковом месте всегда будет стоять э, картошка фри, в одинаковом месте э, стоять стаканчики, в которые наливают колу, и в одинаковом, с по левой стороне вы всегда увидите э, окно для Макдрайва. Э, как с примером с картошкой фри, почему, почему картошка фри всегда, почему э, картошка фри слева, потому что, Окно для водителя в макдрайве находится по левой стороне, поэтому всегда картошка находится возле окна выдачи, за счет чего водитель получает самую горячую картошку. Быстро, хорошее качество и горячий продукт. И система, которой обладает Макдональдс, она очень проста в понимании и в обучении людей по всему миру. Все эти бренды, неважно сколько, насколько они большие, насколько у них много сотрудников, локаций, неважно, у них есть система, которой они придерживаются, и система одинаковая по всему миру. И как только в какой-то момент, например, продажи падают, руководители собираются и говорят друг другу, давайте вернемся к истокам. Да? Поэтому в любой ситуации да, возвращайтесь к истокам, к самым простым вещам. Почему клиенты так важны? Некоторые могут думать, что очень важно открыть как можно больше локаций, хотя на самом деле очень важно, чтобы было много клиентов, потому что успех заключается в количестве людей, потребляемого продукта и клиентах. Сейчас мы видим на экране пример тоже с американского рынка. Один из брендов называется Circuit City, второй Best Buy. Один из них пока уже не существует. Circuit City в свое время очень много было локаций в свое время. Разница в Best Buy и Circuit City была в том, что у Best Buy было гораздо больше, также было много локаций, но было гораздо больше, гораздо больше клиентов. И почему Circus City уже не существует на рынке? Что случилось? Почему, почему этот бренд пропал? Потому что у них не было клиентов. Если бы у них все еще были клиенты, они все еще были бы в бизнесе и на рынке. Потому что когда у вашего, в вашем бизнесе нет клиентов, соответственно, бизнеса также не будет. Давайте также рассмотрим еще примеры. 99 процентов наших продаж в uh, Total Changes они проводятся онлайн через наши приложения или через сайт. Какое-то время uh, назад да, люди стояли в очереди, чтобы посмотреть фильм, чтобы посмотреть фильм, купить билеты. И в то же время, немного позже, родился бренд Netflix. И Netflix э, придумал да, отправлять, своим, отправлять как бы, варианты фильмов своим, своим клиентам, чтобы люди не стояли в очередях и не тратили свое время, не разочаровывались, подойдя к кассе, когда им говорили, извините, мы продали все билеты на этот фильм. спустя какое-то время блокбастер из он исчез также и с рынка, потому что люди перестали стоять, скажем так, да, в, в очередях тратить время, потому что Netflix предложил гораздо более быстрое решение и любой фильм у вас в смартфоне или на плазме. Итак, почему важны клиенты? Бренд Uber, Uber. Uber в свое время поменял систему, потому что раньше, до появления Uber, таксист должен был по сути да, искать также себе клиентов, высматривать на улице, что придумал Uber, сделал приложение. Люди установили, и полностью Uber поменял, как будто поменял да, правила игры этом плане потому что сейчас они все поменяли и клиент сам начал приходить грубо к таксисту да и э, сами клиенты начали приходить вот э, искать такси и приходить в убер бренд tesla также поменял правила игры потому что у них немножко и изменилась, вот если была другая миссия, да, поменялась миссия, они захотели изменить мир и меньше а, загрязнять окружающую среду. Так появились электромашины. Все им говорили, это будет дорого, это будет нерентабельно, не будет столько такого дохода, но тем не менее. Тем не менее, люди, а, тем не менее, бренд Тесла запустил электрокары, и, как мы знаем, на сегодняшний день мир потихоньку переходит на электрокары. Точно тоже с нашим продуктом, например, в TLC, мы, как и Тесла продаем продукт, от которого клиент чувствует а, радость и чувствует себя хорошо. Вам нужно рассказывать про продукт людям и объяснять, показывать, почему он настолько крутой. Итак, перейдем к системе 10.5.2. Вы готовы? Итак, поехали. Система простая, ее легко понять. Легко выполнить и легко обучить. У нас даже есть э, рифма. Да, на английском, конечно, звучит немножко э, интереснее, но тем не менее. 10, чтобы попробовать, 5, чтобы купить, два, чтобы взлететь или начать бизнес. Итак, начнем с... Отправки и а, предложения да, пробников. Итак, у нас все начинается с пробников и начинается с 10 пробников в этой системе. Первая часть системы – это «отправьте, поделитесь». Пробниками. Первый вариант, это электронный вариант, поделиться пробниками, отправить через свое приложение, TLC Life Changer, приложение, которое, которое на сегодняшний день позволяет вам отправить пробники в Америке, Европе и Канаде. То есть первый вариант у нас отправки, отправки пробников через приложение. В самом приложении очень много полезных бизнес-инструментов для вас, для вашей работы. Даже заготовленные тексты, как предлагать и как потом дальше связываться с человеком, которому вы уже предложили пробник. Пробники удобны в своем использовании, в форме. Они удобные, компактные, содержат невероятную информацию, очень яркие. Джонни от себя говорит, что он очень любит делиться пробниками, но в отличие от вас, он за это не получает деньги, но ему очень нравится сам опыт того, как он соприкасается с людьми. Опыт эмоций и опыт передачи эмоций, получения. Я сам каждый свой день... Каждый свой день начинаю с этого невероятного продукта, с нутробурста, с Energy. Я всегда употребляю, даже если я, возможно, забываю, я могу вернуться домой ради того, чтобы взять пробник. Да, я занимаюсь спортом, я хожу в спортзал, поэтому я, конечно же... Употребляю энерджи, который придает мне невероятной энергии и выносливости. И после, приня... и после того, как я э, выпиваю да, капсулу или э, поливитамин, я чувствую себя просто невероятной и готов... И готов покорить э, весь мир. Я никогда не забываю э, о Нутра Energy, потому что эти продукты действительно изменили мой ход жизни, э, заставили меня чувствовать лучше, улыбаться больше. И, конечно же, люди в ответ улыбаются мне также больше. И это тоже невероятный эмоциональный опыт для меня. эти два продукта я делюсь именно ими именно нутро бурстом и energy потому что я просто их обожаю они Действительно, изменили мою жизнь. И я рекомендую вам делиться тем продуктом, который вы поистине любите, и к которому вы страстно относитесь, который действительно изменили вашу жизнь. Помните, когда вы делитесь проб пробниками, делитесь теми, которые действительно изменили ваш, ваш образ жизни. Потому что вы делитесь не только продуктом, вы делитесь опытом, вы делитесь эмоциями. И даже важно не то, что они поверят в то, что вы скажете, они поверят в то, что вы верите в этот продукт. Вы не можете э, имитировать да? правду, вы не можете имитировать эмоции, потому что люди это поймут. И Джонни продолжает и говорит, что, например, если вы знаете, что какой-то человек, да, он очень любит кофе, вы можете поделиться с ним а, невероятным пробником кофе. Предложить ему как альтернативу, сказать, слушай, у нас есть классный продукт, я знаю, что ты пьешь кофе, я хочу, чтобы ты попробовал, я хочу, чтобы ты ощутил то, что ощущаю я от кофе. Он невероятный, пожалуйста, попробуй. И делиться пробниками вживую, от сердца к сердцу, это действительно самый, наверное, крутой и невероятный способ рассказать и предложить продукт. Что хорошо, а еще один плюс в пробниках, они бесплатные, вы их бесплатно предлагаете людям, то есть нет никакого риска для человека, которому вы предлагаете, то есть бесплатный продукт. Никакого риска, вы не просите кредитную карту и так далее, вы не просите какие-то невероятные секретные данные у человека, вы просто делитесь продуктом и говорите, пожалуйста, попробуй, потому что это действительно крутой продукт. Но кроме того, что когда вы предлагаете, делитесь Продукта. Обязательно добавьте свой опыт. Почему вам он так нравится? Что вы ощутили? Почему вы испытываете такую страсть и энтузиазм? Станьте продуктом своего продукта. Станьте страстным внутри себя по отношению продукта, чтобы это было видно внешне, чтобы люди это ощущали и видели, насколько вам самим нравится то, что вы предлагаете. Будьте позитивным mm -hmm. и right. so enthusiasm Итак, пять, следующий шаг. Пять человек, которые купят продукт. Где мне их найти? Многие говорят себе, я не умею продавать, я не продажник. Это не мое. Как только люди в основном слышат, о господи, только не продажи. Я не хочу продавать. Мы вас не просим продавать, мы просим делиться. Делиться продуктом, опытом. Через ваше приложение или а, вживую, когда вы делитесь, обязательно рассказывайте о продукте, рассказывайте о компании, о своем опыте. Итак, один из вариантов найти пять людей, чтобы они купили, это вернуться да, к тем, с кем вы уже поделились пробниками и И предложить им. То есть, лучше один из вариантов – это дальше продолжать работать с людьми, с которыми вы уже поделились продуктами, пробниками. Если вы хотите свободы, то связывайтесь снова с людьми, с которыми вы поделились продуктом. Помогите людям помочь также вам, потому что, когда мы отдаем что-то, Вселенная обязательно даст, отдаст вам взамен. Потому что люди, если они поймут, что вам не все равно, вы действительно, вас это... Для вас это очень важно, для них это тоже станет важно. И если вы не будете возвращаться и а, связываться повторно с людьми, которыми вы, с которыми вы уже поделились, пробниками, то люди могут подумать, что вам все равно. Следующий вариант найти, кому, да, с кем поделиться продуктом. Вы можете попросить о помощи. Иногда вас могут поддержать ваша семья, ваши друзья, ваши, возможно, даже незнакомые люди. Итак, нашей компании... Итак, у нашей компании есть конкурс, который называется G5. Это конкурс G5. Вот это слово «конкурс» само, да, оно очень мощное, которое означает, если вы привлечете 5 совершенно новых клиентов в течение одного календарного месяца, мы вам от компании подарим дополнительные 50 долларов. Этот конкурс у нас проходит из месяца в месяц. И так как компания вас привлекла к конкурсу, вы можете легко использовать следующий сценарий э, с кем угодно. Сказать, что вот я сейчас нахожу, я сейчас сотрудничаю, нахожусь в невероятном сообществе Total Life Changes. Вот компания просит меня... Привлекла меня к конкурсу, и я прошу тебя мне помочь. Можешь ли ты ä, помочь мне участвовать? Поможешь ли ты мне участвовать в этом конкурсе? Как мы уже знаем, люди по своей натуре всегда готовы и хотят помочь. Большинство, конечно же, большая часть людей они, конечно же, боятся, да, чтобы как-то, скажем, пострадать, да. И, конечно же, их это волнует. Поэтому очень важно. Очень важно рассказать про продукт, о том, что этот продукт уже на рынке около 20 лет, не волнуйся, ты вернешься, да? Ты вернешь свои деньги, есть гарантия возврата денег в компании Total Exchange, которая составляет 30 дней. Поделитесь всей информацией, чтобы человек, которому вы предлагаете купить продукт, чувствовал себя комфортно, чувствовал себя в безопасности и э, знал, что, по сути, у него нет э, никакого риска для него, если он купит этот продукт. Поверьте, продуктам, который, продукт, который купит тот или иной э, клиент он его точно почувствует и нутра прилив энергии и энерджи тоже прилив энергии и невероятная выносливость и наш кофе дельгадо весь наш продукт очень просто ощутить не зря у нас лозунг сообщество продукты которые вы ощутите не забывайте, что когда вы находите клиента, очень важно, чтобы клиент знал, что он вам не безразличен. После того, как вы поделились продуктом, обязательно свяжитесь с ним через какое-то время, задайте вопрос, как он себя ощущает, как ему, как ему продукт, как ему продукт, как самочувствие, как перемены. Очень важно, чтобы клиент, который у вас появится, знал, что вы о нем беспокоитесь, думаете, и вам не все равно. Наша цель – это найти людей и удержать людей, которых вы нашли. Итак, следующий шаг – это цифра 2. Двое людей, да, чтобы взлететь. Итак, два человека. В нашем случае мы их сравниваем с франшизами то есть представьте как будто вы находите два человека ваши два партнера это ваши две франшизы как в примере там с макдональдсом со старбаксом поэтому когда вы находите двух людей вдохновляете двух людей не забывайте что это как ваши франшизы это ваш бизнес Естественно, вы делаете его вместе, вам э, обе стороны заинтересованы в успехе, бизнес ваш всех, и вам очень важно, чтобы у ваших франшиз э, все получилось. Очень важно, чтобы вы, как своих детей, например, э, всему обучаете и передаете все знания, всю информацию, которую вы сами обладаете, Поэтому, когда вы найдете двух новых людей, вы их обучите прежде всего системе 10, 5, 2, чтобы у них появилась уверенность в себе. И как только получается, как только у человека появляется уверенность, он становится более компетентным и чем более человек компетентен тем больше тем более он уверен в себе уверенность появляется не только в Конечно же, со временем и с тем, насколько много вы общаетесь, делитесь и так далее. Но не забывайте о компетенции. Компетенция – это знание, это улучшение себя, это знание бэк-офиса, это э, знание продукта, улучшение знаний, повышение знаний в этих областях. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о компетенции. Итак, перед нами сейчас список из трех пунктов, которые очень важно соблюдать. Это ваша обязанность как спонсора, как человека, который привел двух новых людей, по отношению к вашим новым двум франшизам убедиться, что вы соблюли эти все моменты. Первое. Это предоставьте, обучите, покажите все бизнес-инструменты человеку. Второе ⁇ это убедиться, чтобы ваш новичок заработал 20 долларов как можно быстрее. Третий пункт. Спустя 30 дней... С момента подключения в ваш бизнес убедитесь, что ваш новичок является кэш-позитивным, как мы называем, да, с положительным балансом, что он смог заработать. Потому что очень многие бизнесы э, в первый месяц, даже в первый год, они могут быть неприбыльными. Но в нашей компании мы предлагаем систему, которая позволяет в первые 30 дней быть кэш-позитивным, положительным, то есть заработать денег. Расскажите так, первый шаг, обучите, покажите все, все что у нас есть. Это наши, это наши ценности любимые, которые мы все знаем. Пожалуйста, расскажите, что у нас идут трансляции на Фейсбуке каждый день, совершенно разные, совершенно разной направленностью. Расскажите о том, что каждый день 9 часов вечера у нас проходят трансляции с Джеком и Джоном. Они могут присоединиться, почувствовать энергию. Расскажите все обо всем этом, потому что благодаря всем, всем этим моментам люди могут ощущать положительные эмоции, могут улыбаться и могут чувствовать себя лучше. Обучите системе 10.5.2, все расскажите про эту систему. Расскажите про фиолетовую книгу, которая, которую может заполнить новичок. Все эти вещи, они, конечно же, есть в электронном письме которые они получают после регистрации в компании. Но убедитесь со своей стороны, что человек узнал обо всем этом, что он это прочитал, что он знает, что компания от себя предлагает на ежедневной основе, кроме бизнес-инструментов, но также и сообщество с ценностями, с ежедневными трансляциями, Потому что мы точно знаем, что это сообщество и продукты изменят жизни и могут менять, и меняют жизни людей. Итак, следующий шаг. Убедитесь, что новичок заработал 20 долларов как можно быстрее. Почему это так важно? Мы называем это период, золотой, период «золотое окно». Это первые две недели после регистрации компании Согласно нашей, нашему срезу, нашей статистике, тот, кто заработал 20 долларов в свои первые две недели с момента регистрации, спустя 6 месяцев, 73% таких людей остаются все еще, они все еще в компании, они закупают продукт. Если человек в первые две недели ничего не заработал, только. 22% из таких людей спустя 6 месяцев остаются в компании. Это огромная разница. Я очень люблю цифры, я человек цифр. Цифры никогда не врут. Возможно, ваша мама бы вам солгала, но цифры точно не угодны. Мама могла бы соврать, но... А вот как раз цифры никогда не врут. Почему 20 долларов настолько важны? Доверие, вера. Вы строите э, доверие и веру в компанию для вашего новичка. Итак, первый шаг – обучите всему, что вы знаете. Второй шаг – это убедитесь, что в первые две недели человек заработает 20 долларов с момента, с момента своей регистрации. И после этого, после того, как вы обучили, убедились, что человек первые две недели, он заработал 20 долларов. Проведите его полностью пошагово по системе, покажите, как оформляется, как, как он может отслеживать продукт. Как он, как он получает результаты, потому что новичок, он видит, что он оформил заказ, увидел, что к нему на электронный адрес пришло подтверждение заказа. Заказ отправлен, заказ отправлен человек получает номер отслеживания, и потом продукт приходит домой, и человек может увидеть все, что происходит. Как только проходит первая продажа, он видит у себя в комиссионных а, деньги. После этого он видит, что деньги начисляются к нему либо на балловый счет, либо на кошелек. И получается, что все, что он услышал от вас, это все правда. И у него уже формируется доверие и вера в компанию. Сделайте эти 20 долларов приоритетными для себя. Третий шаг. Убедитесь, что спустя месяц человек кэш позитивный и вернул свое вложение и плюс еще заработал деньги. Убедитесь, что он, кроме того, что вернул то, что вложил, еще и остался в плюсе, например, 50 долларов. Вы должны действительно отпраздновать этот момент, объяснить, насколько это важно. Потому что 80% бизнесов спустя два года уходят с рынка. А в этом случае, в его случае, в свой самый первый месяц в компании, в новом бизнесе, он остался в плюсе, он заработал деньги. Объясните, Насколько крутая, как крутая работа была проделана человеком, насколько это уникальная возможность, насколько это редко, чтобы человек мог в первый свой месяц заработать деньги. Я рекомендую после того, как человек а, квали, стал квалифицированным на G5, сесть вместе с ним за стол, взять ручку и бумагу, показать, что произошло, сколько он вложил, сколько он получил, и показать, что цифры не врут. Пропишите все цифры вместе с ним. Я вам обещаю, что эти три шага, конечно же, они занимают некоторое время, они требуют лидерства, они требуют обучения. И если вы не приложите, действительно, искренне не приложите усилия, возможно, ваша команда может потерпеть неудачу. Но если вы приложите усилия, то, поверьте, у вас все получится. Да, в этой компании нужно работать. Я вам говорю, как работник компании, что ничего не может случиться э, каким-то магическим э, повелением какой-то волшебной палочки. Да, нужно работать, нужно вкладывать в свой бизнес. И в этом случае вы будете успешны, вы и ваша команда. убедитесь убедитесь что еще раз убедитесь что ваши новички в этом случае два новичка знают обладают всей информацией компании всеми бизнес инструментами если человек будет знать все что, знаете вы, это станет огромным преимуществом для него и для его бизнеса. И убедитесь, что вы сами обладаете всей информацией, чтобы при каком-то вопросе вы не говорили, ой, извини, я не знаю. Итак, эти два человека также вам помогут э, получать... Остаточный доход. Сейчас мы видим на э, экране э, пример, когда у мистера Джека есть два лично привлеченных в виде э, Джонни и Скотта. Вам нужно создать свою команду направить их дать им всю информацию потому что вы в ответственности за их успех возможно вам придется самому очень сильно поменяться но каждый день вам придется что-то в себе менять потому что сюда в эту компанию вы пришли для того чтобы поменять свою жизнь и если в этот в этот момент вы Поменяли чью-то жизнь, то поверьте, завтра эту же жизнь вы можете поменять снова, потому что все постоянно меняется. Так, вернемся к обсуждению к обсуждению кэш, кэш положительному обсуждению, так называемому, да, и переходим к статистике. Продукт настолько крутой, система очень простая, что даже моя бабушка, которая не говорит на английском, смогла бы ее выполнить. Итак, человек, которого мы только что а, привлекли, вдохновили на бизнес. Итак, вы привлекли новичка, обучайте его, сразу же показывайте его, ему систему 1052, покажите, что такое пробники, расскажите, как делиться 10 пробниками, расскажите, где найти 5 клиентов. И также помогите да, найти привлечь, вдохновить двух новых лайфчанжеров. Итак, ваш новичок в первую свою неделю поделился десятью пробниками, нашел, попросила помощи, нашел пять людей, точнее пять людей подключились как клиенты. Каждый из них купил по одному продукту и двое, например из них решили стать лайчинджерами потому что наш бизнес состоит в том чтобы найти клиентов а потом найти людей которые также в свою очередь будут находить клиентов это может быть мужчина, женщина, это может быть вы. И в первую неделю, учитывая вот эту математику 10.5.2, благодаря G5 бонусу, бонусу G5, благодаря бонусу быстрого старта в первый месяц G5, благодаря бонусу 10.5.2 в первую неделю у вас может быть доход 296 долларов. Если вы новичок и вы выполняете G5 в свой, первый, в свой первый месяц, вы получите еще дополнительный бонус, бонус быстрого старта, который составляет 50 долларов. 10-5-2 бонус также 50 долларов. Бонус Быстрого старта с двух лично привлеченных составит 40 долларов, если человек купит продукт на 40 CV. И также за счет того, что вы бинарно квалифицированный, вы получите дополнительные 6 долларов. 296 долларов. Представьте, если бы этот человек был в вашей команде, и это был его первый месяц или неделя даже в компании, и вы бы сели с ним за стол и сказали, слушай, смотри, давай возьмем ручку бумагу, посмотри, сколько, какую невероятную работу ты проделал. Смотри, какой ты молодец. Это действительно, ребята, это действительно действенно, это действительно работает. Ваши новички должны знать, что вам не все равно, что вы отмечайте их успех, потому что это очень важно для каждого человека. Человек очень важно знать, что вам не все равно, и вы им гордитесь, и он что-то сделал хорошо. И важно об этом говорить. Вот эти экстра 10-15 минут, которые вы потратите на разбор да, того, что произошло за даже первую неделю, это, это станет огромной, а, вот той самой разницей, которая так важна для вашего новичка. Не ленитесь потратить 10-15 минут на то, чтобы сесть и разобрать все это детально с вашим Человеком, потому что вам важно, и вы являетесь лайфченджером, человеком, который меняет жизни. И вам должно быть важно, и вы… Миссия состоит в том, чтобы ваш новичок стал лучшей версией себя.